Отбой! О, проклятие! Отбой! Глядите, как я защищаю чужие интересы! Это кража с элементами убийства! Отрей? А, нет, стоп, ты уже не отрой! Все берегитесь! Теперь я полю и в хороших, и в плохих! Ну что, Фортуна, не удалась твоя многоходовочка с Виего? Это лучше, чем грабить мелкий бизнес! Я здесь потому, что этот ваш падший король развел меня по-билжвоторски. Спасаю людей сегодня, чтобы было кого грабить завтра. Надо просто спасти мир от зла? Не вопрос. Мне нравится быть стражем света. Ну, в теории. Пожалуй, я могу доверить тебе свою судьбу, Вейн. Нет, не дробовик. Я это... фигурально. Значит, призрачный мужик-злодей... А призрачная тетка его жена? Зачем она вышла за такого козла? Того, кто любит нарушать закон, ничто не остановит. Кроме полицейских. Им больше делать нечего. А из призраков деньги не выпадают? Скажите, что выпадают? Полежи тут тобес. Кто подойдет тебе помочь, того мы и грабанем. О-да! Вейн! Подруга! Она будет в ярости. Глянь, у меня новая пушка! Доберусь я до этого падшего короля и его королевской сокровищницы. Чем это я тут занимаюсь? Ах, да, мир спасаю! Где-то тут был мой напарник. Эй, Тобиас! Ну и пес с тобой. Ты же за плохих, да? Я не злодей, а обаятельный антигерой. Попробуем новую игрушку. Ха -ха -ха -ха. В смысле я не моюсь? Я моюсь через раз. И вообще нечего меня нюхать. Взрывайся уже! Я не виноват, что я герой. Я знаю, что хорош, но нос не задираю. Даже автограф дам бесплатно. Я знал, что мы друзья, Вейн. Не подумай ничего такого. Я просто обшарю твои карманы. Тебе крышка! Вот так я спасаю мир, ни разу не нарушив закон. Ха! Зло еще брыкается! хе ха Дурацкие стражи! Сохрани меня свет, или как там? Выворачивай карманы! Глядите, я борюсь со злом! Ха-ха! <г Civ> Ты не перестанешь со мной разговаривать! Надеюсь, что нет. Давайте сделаем тут все по-быстрому. У меня еще банки не граблены. Не, мертвым быть погано. Никому не советую. Я увидел лица всех, кому должен денег. Эх, старый добрый Томи Кенч. Это же моя добрая подруга Вейн. И она. В ярости. Ой. Спасибо, Вейн. Все видели? Она моя подруга. Мы друзья. Даже до тебя разлюбила. Ты нытик каких тот свет не видовал! Я требую к себе уважения, которого от меня никто не дождется. Я просто создан для преступлений. Да, я тут мальца по геройству. Можете не благодарить. Тебя здорово украсит дыра в башке! За спасение мира должны платить по-королевски! Вместе выстоять в свете или а -а -а. дальше не помню. У преступников хороший доход, отличная работа, всем советую. Нелегальное огнестрельное оружие действует безотказно. Слушай, Ирелия, а сколько дадут за твои клинки? Я так разговор поддержать. Храните деньги в банке. Страж Грейвс берется за дело. Теперь я герой. Кстати, давай сюда все деньги и ценности. Да-да, это я перерезал твой трос. Заткнись уже. Надо приделать ноги барахлишку стражей. Ха-ха, я настоящий герой, а еще я забрал все ваши деньги, так что теперь я еще и богатый. Мисс Фортуна, подлая ты крыса. Я сыт по горло твоими выкрутасами. Бум. ха Всегда мечтал об окрасть порабощенного туманом дракона-оборотня. Быть преступницей не так уж плохо, Ривен. А, ты военная преступница? Да, это дно. Небось, работаешь на Виего. Ну все, он и теперь хана. А мне нормально, я справлюсь. Мне не платят по количеству убитых призраков. Мне вообще не платят. За это мне должны поставить памятник. Но неприметный, и чтобы лицо было не похоже. Может, мне даже простят пару легких убийц с оттекчающими. Кашель тебя выдаст! Денюшки гони! Этот Громила точно знает, чего хочет. Уважаю! Ха! Главное, дробовик стреляет. Чего еще надо? Это нападение с элементами кражи. Опять тренировка? Все, но я даже помылся! Чего тебе еще надо? Я играю на стороне света, а свет лучше всего играет на чем? На золоте. Так что выворачивайте карманы. <свес> В Билжвотере хорошо. Всегда можно пострелять призраков, если надоест обычный разбой. Дробовик-то тяжеленный! Нюхни дымка! Ха-ха! Ничего не видать! Может, я и страж света! Но хорошим человеком быть не обязан. Привет, Чик-Чик. Или Изольда. Я у вас запутался. Эй, Вейн, мы теперь друзья. Ты от меня не избавишься. Преступник может сражаться за будущее. Кто сказал, что я не смогу? Минус один. Да, я дал клятву стражей, но скрестил пальцы за спиной. Да взорвись ты! С тех пор, как падший король начал всех страховинить, я вообще ничего не украл! Что за жизнь? Если я со стражами, это еще не значит, что я не отстрелю тебе башку. Подстрелил, как упыря позорного! Хм, нет, придумаю что-нибудь поостроумнее. А я неплохо смотрюсь в белом. Кто бы мог подумать? Смотри, куда прешь. Ха! Смешно! Даже жаль тебя грабить! Хе-хе! Я не собираюсь никого спасать, но от случайности никто не застрахован. Пошла жара. Ты все-таки разбил чары илаой. Придется тебя убрать, приятель. Хватит бегать! Эй, лягушонка в распашонке, все еще собираешь мертвую жену по кусочкам? Свет мне разрешил. Стань стражем, спаси мир от зла! Чтобы я еще раз послушал женщину, которая превращается в призрака. Теперь я весь в белом. Смерть заставляет переосмыслить ценности. Надо награбить побольше. Я смотаюсь ненадолго. Деньги в карман тянут. Ха -ха. Вам бы мои проблемы. Надеюсь, я на этом заработаю. Или хотя бы продвинусь по службе. юрик твоя призрачная дамочка просто жуть. Ты зачем ее с собой таскаешь? Жадность меня никогда не подводит. Извини, Чикчик, -чик. ничего личного. Неудачное время и место. Красиво летит! Хуа! Не дергайся! Я целюсь! Эй, Ранго! А ты носишь с собой наличку? Или только добычу с охоты? Привет, лунная дамочка! А солнечная дамочка тоже есть? И что? Вы подруги? Люблю стрелять в привидений, призраков, гулей и даже духов. В глубине души я неплохой парень. Нет, стоп. Конечно, плохой. В горле першит. Я вернусь в стаб-квартиру, а вы тут сами разгребайте. Самое приятное в геройстве — прижать кого-нибудь в темном переулке. Тьфу ты, нет, я что-то напутал. Малькольм Грейвс герой? А почему бы и нет? А ты никогда не сравнивал себя с Виего, Люциан? Даже подумать страшно, да? Ха! Загорись вы все синим пламенем, я бы на вас и не стал! Ты исключение, Вейн. Ты пыталась меня убить, а я такое уважаю. Стражи нормальные ребята. Просто отчаянные, мрачные и вечно в сомнениях. Ха! Во что я вляпался? Я образцовый гражданин! Если тебя это утешит, я убил тебя не со зла. Я граблю кого угодно, Сена. Даже дважды, если зазеваются. Прости, Люциан. мое уважение к стражам не безгранично. Прямо в глаза! Тобиас, ты чего там делаешь? Давай ко мне! Не хочу жить в мире, где некого грабить. С полным моральным правом. Дымовая шашка! Убить и ограбить тебя — это подвиг. Должны ли герои соблюдать закон? Скорее всего, нет. Ну, нет. В четвертый раз я на этот фокус с магическими щупальцами не куплюсь. Герои тоже могут грабить. Будем считать, что ты зло. Мне как-то приснилось, что мы сражаемся, Дрейвен. И мой приятель Ранга тебя порвал. Спасибо, Вейн. Теперь ты соучастница. <связывая> Теперь буду стрелять на поражение с полным моральным правом Я погиб как герой? Стоп, не говорите! Будем считать, что да Хе! Я страж света Грейвс Буду геройствовать А, кого я обманываю? Буду грабить? Что это было? Я что, помер? А где мои разбойные небеса? Слепящая вспышка! О, приветик! У меня важное задание от стражей. Вабанг! Ну и кому тут теперь темно? Проще паренной репы. Палю не глядя! Нашла коса на камень. Мне нравятся только два типа противников. Мертвые и почти мертвые. Не кипятись, партнер. За мной не заржавеет. Надеюсь, ты не планировал умереть от старости ха <палю> не глядя